Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы NAKA серия Париж. Это пряжа без состава шерсти абсолютно. Здесь в состав входит всего лишь акрил и полиамид. Полиамид делает пряжу мягкой, нежной. И пряжа такая вот немножечко ворсинистая. Посмотрите, без состава Махера Ангоры она довольно-таки такая вот пушистая. Изделия из нее получаются очень такие пышные я бы сказала, волосатенькие, вот, и, честно говоря, по... По ходу изготовления изделия вы увидите, что изделие у вас в итоге получается немного такое стрейчевое. Несмотря на то, что ниточка плотного кручения и абсолютно не венгерит, то смотрите, получаются такие вот э, тянущиеся изделия. Поэтому э, обратите внимание, при расчете изделия из этой пряжи вам следует обязательно учесть то, что пряжа хорошо тянется в итоге по э, окончанию изготовления изделия. Вот, Смотрите, теперь э, в состав входит здесь, еще раз повторюсь, э, синтетические волокна, это э, всего лишь 40% акрила и 60% полиамид. Э, пряжа очень-очень нежная, очень мягкая, изделия из нее получаются такие вот э, не не колючие абсолютно. И здесь смотрите, рекомендованный номер спиц 3,5-4, в принципе соглашусь, но для лицевой глади э, рекомендую использовать максимально троечку. Для более рыхлых изделий, таких как палантинов, снудов, шарфиков рекомендую использовать, в принципе, тройку с половиной, четверку, вот какую рекомендуют нам производитель. Номер крючка тройка, в принципе тоже соглашусь. И э, из этой пряжи не рекомендую вязать, э, если крючком, то столбики без накида. Получается очень туго. А все-таки возьмите какие-то более такие пышные, красивые узорчики. И как и другая любая пряжа, это требует ручной стирки. Вот, то есть, конечно же, так как здесь синтетические искусственные волокна, то не следует ее гладить. Вот, это, я думаю, что следует учесть, и здесь я не сказала в 100 граммах 245 метров, то есть довольно таки получается э, толстенькая пряжа как для э, синтетики, но и в то же время я вам скажу, э, одной вот этой вот нашей бобинки одного моточка хватает вполне на шапочку с отворотом, либо в два отворота с двойной шапочкой вовнутрь. То есть я вязала детскую шапочку, у меня на целую шапку ушел всего лишь один моточек. То есть довольно-таки, как на мой взгляд, экономичная пряжа. Из такой пряжи можно связать палантины, снуды, кофточки, какие-то детские изделия. Очень пряжа напоминает лебяжий пух. То есть если вы возьмете белоснежную пряжу этой фирмы, то получится очень даже красивая такая вот лебяжья накидочка. Вот, в принципе, пряжа мне в работе понравилась, вот, и я вязать в дальнейшем ей планирую еще очень много. Пишите в комментариях, кто что вязал из этой пряжи, конечно же, мне поставьте лайк, спасибо, что остаетесь на моем канале, всем хорошего настроения, ровных петель. пока-пока!